Теперь, значит, по поводу тех, которым я говорил и повторяю. Вот эти блогерам и блогершам, которые трендят, хрен знает что, не понимая сути. Сейчас я поймаю за язык одного из этих самых, да, ну, сразу это оплеуха такая получится и Марии Македонской. Вот. Ну, а это будет из, из ролика Валерона Балерона. Вот, крымского, так называемого. Хотя, конечно, назвать его крымским, как-то угу. язык не поворачивается, потому что на самом деле Балерон какой-то слишком хохлопитечный. Вот. Ну, надеюсь, не прилетит за это самое, да, вот за вот эти мои такие высказывания. Ну, это ж правда, понимаете, это ж правда. Вот, давайте разбираться на самом деле по правде, по справедливости, вот сейчас я буквально тем, которые там пятка и грудь себя бьют, что они букваеды, что они там каждую буковку, каждую циферку, они изучают все супер-пупер. Меня от этого тошнит. От ковыряния в каких-то текстах, выискивая там каких-то блох. Вот. Но у меня мозги есть. И мозги развиты. Сейчас я вам покажу текст, Получается... зачитаю и вот так вот пиздюлен повыписываю этим всем, блядь, продвинутым... Э Любителям коврецов в бумажках. И Как там? Вблизи не вижу... Как вот это? Великая... Ну, типа из-за леса не видно этого. там, забыл это, это. Ну, вблизи смотрят, типа буквоедства, а в общем этом самом не понимают. Так, сейчас я все-таки растяну на весь экран. Хотя нет, ладно, этот самый... Да, да. Да, Миш. Вижу Еще раз. Возьму книгу, вижу Или так еще проще. Да, Миш? Благодарю. Так. Вот ну, давайте этот самый, да. Значит, ролик этот название я кинул, нет? Услов... Уголовная ответственность за совершение наемничества. Да, это ролик, который выпустил Валерий Крымский, или Валера Крымский, как он себя называет, да, ресурс называется, такой никнейм, да. Но ну, этот Болерон, он играет партию абсолютно антирусскую, стопудово, понимаете, вот. Пытается разобраться своим э, низким интеллектом. Персонаж, э, конкретно говорю, пусть обижается, не обижается, низким интеллектуальным уровнем. Звездный час его был, когда его поставили э, разбирать, вот эти ролики записать, да, насчет этой э, Монголии. Прекрасно было. А потом он возомнил о себе, что он ну супер продвинутый Вот. Э, ну да, это опять же ему помог в этом, вероятно, так подозреваю, все-таки Рахман, да? Вот. Ну, а потом он возомнил о себе, что он суперпродвинутый, да, что он охренительный блогер, вот, ну, а сейчас уже да, опустился до этого самого. Ну, теперь бьем, значит, сразу с двух рук по-македонски, да, бьем по вот этим всем, которые там за гоголами бегают, потом за этими самыми, за грамотами Александра нашего Филипповича э, Жмакедонского, вот, ну и прочими этими всеми э, антирусскими вот этими вот закидонами, да, коверается в бумажках, не понимают чего, и вытье начинается это, зачитывают, да. Ну вот, ролик не буду его запускать, да. Вот. А вот за, зачитаю, заскринил с его ролика. да, Вот вот эти тексты. Я их не вникал. Мне на все это насрать. Я вижу совершенно мир совершенно по-другому. Я вижу это в виде образов. Но если если надо, там, там написано, пиздюлины выписать, пожалуйста, вот я сразу вижу на скрине вот это все это дело. Как это поясню. можно интерпретировать по-другому? Букву закона. Сколько воют насчет этого всего. да? Наемникам признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющегося гражданинам государства вашу мамашу сколько вы водите и говорите там вагнер там Тралли, вали и все которые вот как мы да были добровольцы вот э, защищали Донбас и защищали вас большую Россию от вот этого вала темной нечисти которая перла на нас в 2014 году и защитили вот и выли на этот самый да и некоторых еще выдавали на территории хохляшки объявляя вот этими вот блин страшными словами Этими наемниками, да, и прочее там это тень Вчитывайтесь в букву, так сказать, закона, зачитываем, продолжаю, да, не являющегося гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающие постоянно на его территории. То есть мы находимся на Донбассе, мы находимся на Руси, мы защищаем свою землю, своих родных и близких. Даже государственное мир, Мироустройство или еще чего-то Как угодно это называйте На своей территории Какие, блять, наемники Гребаные вы дегенератки и идиоты Почему вы клеймо вешаете На тех, которые заходят там В качестве ЧВК Вагнера Или еще чего-то Они не наемники, блин, это защитники Почему защитник Обязательно вот как мы должны да, С голой жопой С минимум быка раздетая, разутая. Только на энтузиазме. Вот, да. Только на э, любви к родине, защищать эту самую родину. Вот. А если учесть, что потом все-таки финансовые потоки пошли, и ополчению стала, стали, стала зарплата э, капать, то это что? <гас> все, внезапно стали наемниками, да? И никто не хочет вспомнить, что оказывается, так красноармейцы, а потом и советская армия, они-то зарплату получали от рядового и выше, и, ну, соответственно, больше. Так что? Великоедечные наемники, что ли, все были, блин, советские граждане или что? Как, как? как? Шо, Те, которые пошли добровольцами, ну им какое-то пособие, да, <къем> содержание какое-то выдавалось. Мы зарыльная. Обязательно, обязательно, обязательно, сука, обессеребленники все такие должны быть. Блин. Сдохнуть должны на этом самом. А я картинку покажу, блин, кто занимается этой хренью. И этих огромное там количество, этих подонков, мрази разного возраста, разного уровня. Вот, которые говорят на русском языке, вот. И думают. и думают на русском, и говорят они, действуют на русском, потому что, чтобы их воспринимали как русских, этих подонков конченных. Наив, наивные или не особо наивные блогеры, чтобы их воспринимали, транслировали их грязь, их низкие вибрации, которые нацелены на э, дестабилизацию народа, населения, мозгов народа, населения. Вот что самое страшное. Продолжаю слабых на, для всех на, этих балеронов-балеронов, танцующих с яйцами или без яиц. Вот. Для всех этих мари, э, э, македонских и прочих этих самых, да, там, э, разбираются в документах, там, Ангелина, уважаемая, конечно, женщина, ну и прочие эти самые. Чи, э, зачитываю текст. Продолжаю, чтобы вы поняли, что это такое наемничество. Под вербовкой понимается, это что там на Вагнера залупается всякие бегловые там, мразота, губернатор Питера, священного города, мразь конченная залупается на то, что Вагнер создает центр по противодействию этой мрази блин, антирусской. Под вербовкой понимаются действия, направленные на наем, на военную службу, достижение устного или письменного соглашения с гражданином третьего государства. Долбаные вы идиотки и конченые вы твари, блять, поймите. Наемник это гражданин третьего государства, нехуй сюда лезть всяким индейцам и прочей погани, там французишки или кто они есть, или там, даже англичане, пиндосы, ебанься это, которые, блин, с которыми мы боролись блин, еще в 2014 году. Вот это, блять, наемники, мразота не русская и не хохляская, если кто-то себя хохлом считает, а мразота именно вот эта иностранная. С вот этой подзалупной плесени, с окраин вот этих всевозможного, нашего пространства с названием Русь. Понимаете, вот это наемники, а не какая-то, блин, э, сущность, которая осознала себя, что, блядь, родину надо защищать. Ну, родину эту защищать надо так, чтобы семья ж не сдохла с голоду, блядь, где-нибудь там за Уралом. Пока он здесь будет загинаться, блин, на священной земле Донбасса. Мрази, поймите вы, блядь, наконец-то. Как вам можно еще это... Вы, сука, читаете эти законы, ни хрена не понимаете. Кончелыжная вы твари, блядь. Хотел по-спокойному, но невозможно. Вы ж тупые, блядь, тупые. с соответствующим посылом, ага посмотрите, транслируют это намного тысячные, ну, а то и миллионные, если в совокупности. Сколько у кого, у каких блогеров и блогерищ подписчиков. Что вы, блин, делаете? Дальше еще будут эти самые, еще надо будет по ушам понадавать. Некоторая, которая выпрыгивает хитро с этими, с походцами такими. Под Не, ну, сначала вопросы задают, а потом выясняется, к чему этот вопрос вел, да? Mm. Вот. Вот сейчас давайте этот самый, совершенно другой уровень. Давно не, не хвалил, опять надо похвалить, да, Диму Чикрыжева. Ну, просто супер ролик, просто супер. Вот это уровень понятия вот этого всего, да, что в мире происходит. Превеликий поклон. Да. Вот. Блогеров такого уровня, ну, блин, их практически нету. Ну, просто некого похвалить по-настоящему. Только кому-то хоть какое-то лесное слово говоришь, оно обязательно что-то поскудит. Только похвалишь Пелехову, который вот, ну, в своем самосовершенствовании, ну, кто-то ей помогает, выходит она на какой-то уровень. Блин, она опять за рыбу гроши начинает, опять она начинает свою пирамиду. Но пойми ты, блин, Ирина, на самом деле то, что ты пропагандируешь, это самая элементарная пирамида. Не надо прикрываться этим, блин, что это... Э, за здоровье. Ну, ну да, что здоровье там траливали полезные эти самые продукции, что это этот, сетевой маркетинг. Маркетинг не бывает этим самым. Это пирамида, ты продвигаешь пирамиду. А за это рано или поздно, ну вполне возможно, что придется и присесть. Вот такие вот пироги. Потому что... В плохом случае, в самом плохом, типа в хорошем это означает, что если удастся спрыгнуть, а пострадают остальные все, кто в этой в сетевике, в этой сети, в прямом смысле, что сеть. Прекратите вы строить пирамиду. Если вы хотите, значит, стройте, <смех> создавайте э, магазины. Онлайн это будет или реальное. Это другое дело. Закупаете продукцию, выставляете ценники, все продаете. С э, не, ну, определенным наваром, чтобы это имело смысл крутиться. Там налоги и прочее, это хренотень. Вот, потому что все мы кушаем, всем кушать надо, и одеваться, и все такое прочее. Это понятно. Но прекратите раскручивать эту пирамиду. Это... Ну, больно окажется, когда все это Все пирамиды схлопываются, да. потому что это принцип такой. Накапливается определенная сумма, и тот, кто вверху этой пирамиды, он говорит, все, мне достаточно, закрываю эти самые, чао-какао, и самый верхний, он улетает. Все остальные в жопе, все в жопе. Ниже его этим самым. Ну, может, кому-то там перепадет, то на жердочке ниже, на одной. Все, все остальные в заднице. Кто больше, кто меньше, кто присядет, то банкротом будет. Все, выхода в никаких. Вот в Нету. самом этот самый. Вот, допустим мы это да. Ну в Германии да. Ну вроде бы неплохой относительно блогер, но понимаете, ну как это вот можно, да? Вот прекрасно понимать, что топить за м -м, здравость, да? Вот, э, за здравость, там ролики а. такие насчет этого, а. разоблачения вот этой сферичности, вот этой, да, э, недоколыханности земли, да, который, кто там на шарике-лошарике катается, да. Это вот понимать, выкладывать нормальные эти доказательства того, что поверхность Классные, нашего да. многомерного мира на самом деле плоская, вот. И в то же время рекламировать аферистов всевозможных. И я не такая, я жду трамвая. Тех посадили, этих посадили. Он спрыгнул. он ну, ну, точно спрыгнул. Ну, он наверняка потерял деньги. Наверняка. Для него, может быть, не критичные, для жителя, среднего жителя России, наверняка неподъемные, Огромные ресурсы, Ну, это все фигня. А моральный-то облик. Ну, это ну вообще, надо же да. как-то подумать о том, что ты ж, елы-палы, ну, надо же а какой-то... моральный, а душе там о, подумать. А совесть. Ж, ну, а если совесть? нету совести, да. Ну, дело в том, что, понимаете, есть же еще такое понятие, как... Э... Ну, а честь там, достоинство, заменитель совести какой-то еще, как-то было какой-то термин, мелькал. Ну, ладно. Вот. То, Миха... что некоторым персонажам это замещает. Да. Совесть это совместная весть с предками, да, с, с, со своим высшим я. У кого она есть, значит, есть совесть. Если нету совести... Ну, conscious, conscious sense, вот это, ж, это же... сознание по-английски. Нет у них понятия совести. Что вот вроде как только сознание. Какое-то какое слово хотел применить для них, да, для тех, у которых нету этого принципе понятия, ну, которые вот пытаются как-то наработать все это дело, да, ну, как наработать? Вот у русского человека, вот как говорил Трихлебов, да, э, Мама, папа, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки и дальше там в других там этих самых, не суть важно по моим понятиям, да, в других кругах жизни там до бесконечности идет вот эти все миллиарды миллиарды этих самых, да, воплощений. А у этих, которых вот я называю искусственными, да, ну на самом деле такие есть, у них мама, папа, дедушка, бабушка, а потом опа, пробирка и все, потому что они вот из праха земного действительно сотворены. Так, ладно, переходим немножко к комментам. Михаил Маленков, подтверждаю, как бывший участник сетевого маркетинга в юные годы, и тогда добру не приведет. Вот, все на своем опыте, правильно. Так. Лайтхаммер, термин наемники подходит по прошейкам ЖКХ в соответствии с той же международной конвенцией о наемниках. Потому что да. Это все как там, пожертвования типа считается? Вот, по сути они э, на чужой земле, потому что ну как может нормальный человек, да, э, у них и гражданство, по, как, как правило там бывает такое, сраильское там или еще какое-то, да, вот, вот эти депутаты, э, детоеды и прочие эти самые, да. Так, ладно, хорошие комментарии.